еще раз спасибо вам за терпение начинаем сегодняшний вебинар первые шаги новичка в проекте подводные камни как их преодолеть меня зовут ирина данилова я ваш вышестоящий спонсор работаю в компанию oriflame уже четырнадцатый год ура напишите в чате кто сколько работает уже в oriflame Поставьте, пожалуйста, какие там цифры, может быть, месяц, два, три, четыре года. Поставьте. Кто, сколько, Варифлэм? Три месяца, пишет <свышит> князева Юля. Угу. Четыре месяца. Ася, ты всего четыре месяца, мне кажется, ты с уже всю жизнь. <свышит> так, кто еще? Остальные новички все только пришли сегодня? Или забыли подойти к... Семь <свышит> месяцев, ура! Ура! Ага, то есть два года о видите уже пошли годовалые наши партнеры здорово ну, вспомните наверное себя как вы пришли в орифлэн какие у вас были первые впечатления вспомните что о чем вообще тогда вы думали вот вы знаете давайте сегодняшнюю беседу будем ставить таким образом что вы можете даже просить слово, я вам могу его дать хорошо давайте так восемь лет пишет ольга калабина здорово старички здесь есть ну, пока вы пишете, какие у вас были первые впечатления компании «Рифлэм», когда вы пришли, я расскажу маленько о своих впечатлениях. Но я скажу, что мне было очень жутко интересно вообще, куда я попала. Почему? Потому что у меня, во-первых, появились новые знакомые, новые люди, которые меня связывали с какой-то компанией. Это мои вышестоящие спонсоры. Вот, которые от меня чего-то хотели. <смех> и здорово, что они от меня чего-то хотели. У меня появились мои первые клиенты, хотя это были мои, в принципе, знакомые, но мы не так часто общались. Вот. Арифы как-то нас маленечко сблизил То есть у нас нашлась как какая-то общая точка соприкосновения. Мы там каталог вместе рассматривали, продукцию вместе рассматривали. Ну, в общем, появилась какая-то компания, которая, в принципе, я стала присматриваться, заинтересоваться, узнавать все больше и больше. И, честно говоря, очень сильно влюбилась. То есть, самое главное, ребята, вот поймите правильно, здесь не нужно интересоваться. Вот это вот, если у вас возникнет интереса к этой компании, у вас вообще будет все на ура. Вообще, я считаю, что вам, нам очень сильно повезло. Очень-очень-очень сильно нам повезло тем, кто рассматривает Арифлем как бизнес, как партнера. Ну, я не знаю, какие у вас там крупные есть предприятия в вашем городе. Вот у нас, допустим, в городе Салават, ну, самое большое предприятие – это нефтеоргсинтез. И вы знаете, когда люди говорят, о, я работаю да, то уже какая-то у них маленькая гордость, и там предполагается, что высокие зарплаты. В основном, в принципе, то у нас зарплаты в городе вообще небольшие. И вот когда я пришла в Арифлейм, я, для меня, вот, честно говоря, до сих пор гордостью, что я работаю в швицкой вот Поставьте плюс ей, кто меня поддерживает, да, что вот все-таки кого-то переполняет гордость, что они работают в крупной космической компании, шведской компании, которая вообще, вы знаете, она очень старинная, это с 1967 года, ей будет скоро, в следующем году уже 50 лет, представьте, 50 лет. Вот Поставьте, пожалуйста, двоечки, кому еще 50 лет нету, троечки поставьте, кому больше 50 лет. Поставьте, поставьте, мы посмотрим, смотрите, двоечки пошли, да, то есть это совсем молодые люди, девчонки, мальчишки, которые еще не родились, а компания Reflame уже работала, нарабатывала свой опыт, да, свой бизнес, свой карьерный рост, и я считаю, что вообще вы круто попали. Вообще компания, она работает не только у нас в России, она работает больше, большем 60 странах мира, и это действительно известный бренд, который знает, мне кажется, каждая, каждая собака, правда? Кого не спроси, все знают, что такое Oriflame, поэтому вам, как партнерам, раскручивать бренд вообще не нужно, Он уже готовы есть. Вот. Поэтому просто вот работайте, радуйтесь и говорите с гордостью. Я работаю в лице компании, которая называется компания Oriflame. Вообще компания она, с ней сотрудничает более 3 миллионов консультантов. Это независимые люди. Да? То есть мы с вами тоже независимы друг от друга, независимо от компании, что хотим, то делаем. Вам это вообще нравится, что хочу, что, то делаю? Хочу, покупаю просто для себя, хочу, продаю, хочу, строю бизнес. Классно, да? То есть нам, никто здесь, как бы начальников нету, будильников нету, мы сами себе начальники. Вот это меня, честно говоря, сильно подкупает. Вот сильно, сильно, сильно, сильно. Вот если бы я пришла в Ариф и мне сказали, так, ты должна, вот знаете, вот сказали ты должна вот это вот делать. Я бы, знаете, я честно говоря, я бы не стала работать, потому что должна это слово, если наемном труде. Ты обязана, ты должна. А здесь ты развиваешься и развиваешься с интересом. Вот хочешь вот это делать, хочешь вот это. То есть, если у вас начальников нет, это здорово. Ну, и то, что работает такая армия консультантов, Рефлэн, да, из них очень много партнеров, это вообще радует. То есть, вы знаете, вот эту вообще армию по-другому, наверное, никак не скажешь. Дай бог Алаберса, как бы вот начал уже разные слова употреблять, Если вы достигнете таких успехов, когда вы будете, когда вы будете на грандиозных мероприятиях, на золотых конференциях, на бриллиантовых конференциях, на банкетах директоров, да. И вы почувствуете эту армию, которая говорит, Эй, ура! Вот нас здесь многие не понимают, честно говорю. Когда первый раз это бывает, из знакомых просто зовешь, да, поехали в Варьфлен, там бывает классное мероприятие, они приходят. Ничего не знаю там люди кричат, радуются, они говорят, какая то секта. Вы знаете, это действительно секта классных людей, позитивных людей, людей, которых успешных. Я считаю, что здесь ничего плохого нет. Вы хотите успешнее быть, поставьте, пожалуйста, плюсики, кто хочет быть успешным. Плюсики поставьте. Ну, минус которых вообще успех не интересует, как бы меня к этому не, меня, я к этому не отношусь. Плюсики, здорово. Здорово, ребята, поэтому вы тоже будет, когда на таких мероприятиях тоже хотите. Арифлэм, ра, договорились? Окей? Okay? Вот. Итак, у нас отличная база в компании Арифлейм, есть чем погордиться, конечно. У нас, во-первых, находится, компания имеет научно-исследовательский центр, который находится в Дублине, в Ирландии. У нас есть, свой собственный институт исследования кожи в Стокгольме. Вот, кстати, у нас работает больше 150 ученых, не просто лаборантов, ребята, а ученых. Это, ну, люди работают по найму, это естественно, но люди, которых идет действительно отбор среди лучших лучших. Вот. У нас есть научно-экспертный центр Wellness. Это, вы, наверное, тоже знаете, багелесы, да? И вообще нам компания предоставляет каждому из нас, кто регистрируется в Reflame, это высокотехнологический сайт с личным кабинетом. Вот у каждого из вас, кто зарегистрировался в Reflame, новичок, да, сегодня пришел, у него компания уже предоставляет личный кабинет. Вообще здорово, где можно посмотреть и информацию, где заказы можно сделать, с ну, в общем, Должна обучиться чему-то, потому что есть и презентации разные. Ну и самое главное, что любой консультант, который приходит в Арифлэм, не избранный, вот чего хочу сказать, не избранный, а тот именно, который захочет, каждый может подключиться к готовому бизнесу Арифлэм. То есть, вообще Арифлэм это крупный партнер, бизнес-партнер, да, у него уже налажена система, и независимо от того, будете вы этим заниматься, либо не будете, она работает она работает то есть здесь уже начиная от сервиса до да, производства продукции там доставки оплаты и так далее и так далее так далее уже все налажено наша задача только подключиться наша задача подключиться понять как зарабатывать деньги зарабатывать жить в удовольствии радоваться рефлеем и вот я очень сильно хочу чтобы у вас именно так получилось чтобы вы так вау сказали я в oriflame поставьте еще раз наверное там какой-нибудь хорошенький мне смайлик, что вы, я понимаю, что вы со мной тогда, давайте, жду, я жду, и никто еще пока не написал, кстати, я не вижу, какие у вас были личные впечатления, когда вы пришли в Арифлэм, ага, что вам, трудно написать, или вы не знаете, пишите, ребята, пишите, вообще чат должен быть рабочим, так что вы меня маленько слышите, а сами там свои какие-нибудь идейки, ладно? Итак, новичок пришел, да, в компанию Арифлэм, вот сейчас маленько Сейчас маленько изменились как вам сказать, шаги, этапы, да, когда приходит новичок, поэтому здесь очень хорошо нужно сдать и спонсору, и новичку. Смотрите, ребята, когда вы регистрируете нашего новичка, это с 1 июня появились такие новшества, да, наш новичок должен обязательно пройти активацию учетной записи. Если раньше это было не прошел и не прошел, да, то сейчас это обязательно. Почему? Потому что если в активацию не пройдете, то вы просто не вы, а новичок. То вы в этом случае просто не сможете разместить заказ через свой личный кабинет. То есть вам система не даст разместить свой личный заказ. Представляете, да? То есть ну, компания должна, наверное, сделать такое множество для того, чтобы ну, не было пустых регистраций. И человек, если активировал учетную запись, то значит это не робот, это нормальный человек, который может дальше размещать заказы. То есть активация ваша должна быть в течение 72 часов с момента регистрации. И можно активацию пройти через либо смс, либо через... E-mail, то есть через электронный адрес. То есть вам необходимо вначале определиться, как пройти активацию, и потом, когда уже вы или пройти легко, то можете уже размещать заказы. Обратите внимание, если новичок не прошел активацию в, в течение 30 двух часов течение тридцати дней, да, то его личный кабинет, его номер все удаляется с компании Reflame. Понятно, да? Поставьте плюсики, кто меня понял. Если новичок не активировал свою учетную запись, через месяц, через 30 дней его номер из компании удаляет, личный кабинет ему больше не предоставляется. Если он в течение 72 часов не активировал свою учетную запись, то в этом случае он может еще раз запросить код активации, и она ему придет. То есть приходит либо смс, очка, очкой, когда он заходит в личный кабинет, он должен просто поставить, ну... Вот эту вот цифру там в личном кабинете, там все очень просто, сразу найдете, куда ставить, вот. либо через электронную почту то есть приходит письмо на почту, там пройти по ссылке, как раньше это делали, и все. То есть это вообще очень просто. И второе, что должен сделать новичок я прям рекомендую это обязательно это пройти верификацию. Верификацию это сверка паспортных данных. То есть вы заходите в свой личный кабинет, если там кто-то сильно трясется и боится кого-то свои там данные отдавать, я просто рекомендую вам поменять в своем личном кабинете пароль. То есть регистрационный номер ваш знает все вышестоящие спонсоры, это не страшно, а вот пароль будете знать только вы. Вот. И там уже зайдя в свой личный кабинет, вам нужно просто ставить ваши данные, можно сфотографировать, можно отксерить. И отправить в компанию «Арифлэм». этот слайд, наверное, прочитали, почему не проходит активация, да? Я не буду о нем зацикливаться, ладно? Хорошо? Так, смотрите, если вы верификацию не прошли, то в этом случае вы не можете являться спонсором. То есть под вас регистрация уже не проходит. Так у нас регистрация идут цепочками, то есть вот вы сегодня, допустим, не прошли верификацию, у нас уже сегодня человечек, да, появился. Мы вас уже обходим, вы остановитесь в стороне. Все, понятно, да, это? Быстро надо делать, быстро. Вот. Договорились, да? Если чего-то боитесь, значит просто будьте потребителями, покупайте со скидкой и все. Все. Когда там надумайте, уже сами будете строить ветки, там сами будете строить цепочки. Это уже будет ваш бизнес самостоятельно, совершенно на 100%. Так, что еще нужно сделать новичку? Ознакомиться с личным кабинетом. Да, там много, кстати, у нас разделов там есть раздел обучения, поддержка продаж э, мой бизнес и что там еще заказы, да, вот эти вот четыре основных раздела почитайте, посмотрите Но ну, ты вообще не понимаю, как можно не посмотреть да? личный кабинет все это классно, интересно, там много акций всяких разных, вот, изучите потому что это личный ваш кабинет там, например, так и написано госпожа либо господин и ваша фамилия, имя, отчество вот это вот круто Обязательно, я очень рекомендую это сделать первый шаг, необходимо оформить заказ. Обязательно, потому что это первый шаг, необходимо научиться самостоятельно оформлять заказы по интернету. Но вообще, как это все происходит, да, куда доставка, да, вот как забирать, как оплачивать. То есть, вы проходите первые шаги, как Иван Сусанин, понятно, да? Вам, конечно, помогут, вы не стесняйтесь, потому что спонсоров много, все готовы вам помочь. Все готовы, все заинтересованы в том, чтобы, чтобы вы стали самостоятельным. Вот, поэтому первый ваш, первый ваш самостоятельный шаг – это именно, именно сделать и оформить заказ. Неважно, какую сумму, ребята, здесь просто посмотрите в ванной комнате, что у вас закончилось, шампунь, мыло и так далее, тоналочка может быть, я не знаю, витаминчики. Что угодно, пожалуйста, делайте для себя, насколько хотите, как хотите. Понятно, да? Вот. Единичку поставьте. <свят> Единичку поставьте, кто понял. Так, значит, следующий шаг. Ознакомьлися с личным кабинетом и оформляем заказик. Единички есть. Да? Кто уже оформлял заказы в Арифлейм, поставьте двоечки. Кто ни разу не оформлял, поставьте троечки. Есть такие? Троечки есть такие? Нету? Все уже оформляли. Какие вы молодцы? Вот, молодцы. Молодцы. Так, далее. Необходимо подключиться к обучению, ребята. Обязательно, информация, это вообще в нашем деле самое главное, потому что без информации вы никуда. Недавно общалась с девушкой, говорит, ты что, заказы-то даже перестала делать. Она говорит, ну я это, не могу собрать. Я говорю, ты видела вебинар Сергея Аксенова? Она говорит, да мне вообще никогда, да мои вообще отказываются. Понимаете, ребята, мне так понравился вебинар Сергея Аксенова. Кстати, поставьте двойщик, кто смотрел. Вот он посмотрел вообще молодец собирает заказы да ну я не знаю блин если ребята собирают такие заказы нам девчонка вообще мне кажется стыдно не собрать вот мне никогда то есть на ваши никогда вот вообще не знаете понимаете вот я с ней стала как бы вот общаться да я поняла что она вообще не бомбу бум в нашем бизнесе и у нее только одна дверь это вот что нужно продавать понимаете вот поэтому здесь нужно Посмотри, подключиться к обучению, посмотреть, ну, в наш коуч-центр зайти, раздел «Новичок» для вас, потом «Партнер», вот, «Историю успеха» почитать, ну, в общем, вот там, в принципе, несложно я считаю, информация, особенно для новичков. И вот такой сайт, не забывайте, у нас тоже очень удобный сайт «Энергия роста», это к нашему проекту относится, здесь очень Четкая информация именно для новичков. Это какие программы там есть, каталог можно посмотреть. Есть вебинар Ольги Николаевны григорьян но я считаю, что очень такие хорошие сайты. Поставьте троечку, кто еще ни разу не заходил на эти сайты, вообще они понятия не имел. Троечку поставьте, пятерочку, кто вообще знает, о чем я говорю. То есть я до, должна знать вообще. О, пятерочка так, хорошо, знаем, да? Угу. Кто еще знает? Пятерки, молодцы. Отличники вы у меня значит, получается. Остальные боятся поставить циферку, да? Ну, поактивнее, давайте, ребята, вы чё Давайте, давайте поактивнее. Так, меня слышно вообще? Хорошо слышно? Таристы жуть. но ну, ничего, можно исправить. Ага, хорошо. Пятерки, то есть в основном пятерочки. Так, что еще необходимо? Ну, обучение это, кстати, вебинар, где мы сейчас с вами сидим. Скажите, сложно было зайти. Сложно зайти на вебинары? Скажите еще, кто присутствует на вебинарах, вы информацию лучше понимаете? Начинаете разбираться в информации. Ну, конечно, не сложно. То есть люди, которые приходят на вебинары, они начинают вникать в нашу систему. Ребята, если, если вообще не учиться, вообще вы не поймете, куда вы пришли. Это вот однозначно я говорю, однозначно. Вот. И потом поймите, даже если вы один и тот же вебинар посмотрели, по тысячу раз вам пора просто самому же проводить вебинары. Да, потому что через вебинары мы знакомимся, мы с разных городов сами здесь сегодня, кстати, находимся, да, можете поставить чат, откуда вы пришли. Вот, и через вебинары мы сами знакомимся, кто есть кто, хотя бы как мы выглядим, правда? Вот, поэтому нужно присоединяться к вебинарам, нужно разговаривать, нужно утипить вот, с слова, ответьте. То есть у нас здесь партнеры с разных с разных точек. Я знаю, что, конечно, вот Дальний Восток, сейчас, наверное, уже спит. Но, тем не менее, как бы, вот, э, Запад и Урал, Челябинск, все мы нормальны. Да? <laughs> То есть у нас время нормально для посещения вебинаров. Так, понятно, да, обучение – это важный чат. Следующее, что необходимо сделать, Челябинск, вижу, Ася, подключилась сюда. То есть необходимо подключиться к чатам. Чат у нас есть в скайпе, чат и вконтакте, наверное, у ваших спонсоров есть, в Одноклассниках. Надо, самое главное, понять, что чат – это коллектив. Да? То есть вы пришли, вас подсоединили к чату, и там вы не один. Вот. Понимаете, когда вот человек видит одного, либо слышит одного человека, он видит рефлем вот так. Вот. Вот так вот. То есть, например, там Ира, Юля, Ира, Юля, да, и там. А когда человек начинает общаться с людьми, у него, во-первых, расширяется горизонт. Горизонт тарифлейм, да, то есть, потому что каждый, у каждого своя энергетика, каждый по-своему дает информацию, и складывается сказывается итоге мозаика. Поэтому здесь нужно быть не только погруженным к чату, не просто читать, надо быть активным. Вас должны люди замечать, потому что люди обычно обращаются к тем, кто активный. Если человек вот сидит и ни разу там в чате даже привет не сказал, его не замечать, про него вообще не знают, он как мышка сидит, да? Хотя, в принципе, может быть, он и читает информацию. И помните, что мы должны быть в этом бизнесе учиться быть коммуникабельными, потому что, вот как сказал Джон Рокфеллер, это самый богатый человек в мире, да, вот мне нравится его правила, там 12 правил, обязательно почитайте, да, что деньги приходят тебе через других людей. Нужно обязательно общаться, и необщительные люди они вообще редко становятся богатыми. Вот это правило возьмите, как бы, за, наверное, чуть ли не за главное правило, да? Общение – это очень важно. Следующее, что необходимо сделать нашему новичку, это изучить программы. Программы, которые есть непосредственно для него, и программы, которые есть у нас там в компании для всех, либо структурные акции. Ну, представляете, если новичок сделает 99 баллов в течение 21 дня, ему не хватит одного балла, чтобы получить набор по старту и программе, считаю, что это будет обидно, правда? Поэтому изучите акции, они работают для вас. Знаете, я помню, когда я пришла в Орифлэм, ну, тогда у нас было не так много народу, в нашей структуре, я вообще как бы... По-моему, это была на тот момент 6% структура даже в нашем городе. И хочу сказать, что наш спонсор, она давала такие буклетики, да, и там было написано, то есть, сделаешь вот столько-то баллов, у тебя такой подарочек, сделаешь столько-то баллов, такой подарочек, да. Я, помню, посмотрела, говорю, боже мой, я даже 50 баллов не соберу. Какие-то могут быть там 150, 200, 300. Вы знаете, бумажка сработала. Она, я каждый раз что-то так заглядывала на нее и сделала, помню, больше 350 баллов бонуса, получила там все классные подарки. То есть, акции работают на вас. Ваш товарооборот, да, ваши подарки, ваши выгоды, Поэтому изучайте, окей? Okay? Так, и что нужно понять в процессе обучения, ребята? Здесь несколько вещей нужно понять. Во-первых, нужно понять выгодность вашей покупки. Да, это не только, что вы иметь, можете иметь базовую скидку 20%, правда? Когда приходишь в арифлы, уже радуешься. О, 20% скидка, да, классно. Вот, то есть ты уже как VIP клиент себя чувствуешь, что там ты можешь покупать на 20% дешевле, чем в каталоге. Ну помните себя, да, наверное? Вот я радовалась этой скидке, у нас была маленькая другая, но тем не менее. Вот. Но здесь самое главное понять, что ты можешь покупать со скидкой даже до 60%. Вот это вот выгодно. Вот это вообще вот выгодно, то есть там меньше, вместо, например, 5 тысяч плачешь всего 2. В чате поставьте троечки, у кого получается дополнительная скидка, кто не просто базовую получает, а уже дополнительную скидку, двоечки поставьте, троечки поставьте, кто еще не зарабатывал эту скидочку. Так, давайте поактивнее будем, да, кто поддержим меня. Я, допу я, допустим, 60% процентов получаю, честно говорю, давно, уже давно, давно, давно. Вот очень нравится. Вот, видите, двоечки, трочки пока не все, да, получают. Вот. Здесь нужно понять систему работы в команде, систему работы, как строим ветку, да, что регистрируем друг по друга людей. Для чего мы это делаем? То есть У нас есть вебинар, это система работы, сейчас не буду про него говорить, вот, но вам нужно знать для чего мы это делаем, потому что по сути многие еще строят ромашкой, особенно кто работает в оффлайн, да, вот, доход кстати при этом больше, когда работаешь ромашкой, но вам нужно понять почему именно цепочкой, почему веточкой, многие структуры перешли на эту веточку, на колбаски, на морковке по-разному говорят, результаты классные, то есть больше появляется директоров в команде, больше, больше партнеров, больше людей заинтересована именно эта система работа. Вам нужно понять, за что компания платит деньги. За что? Не просто за то, что вы пришли в арифлен такая красивая или такой красивый, симпатичный, да, вот, крутой, не крутой. Вот, предприниматель, предприниматель. Для всех условий одинаковые, поэтому нужно понять, за что? За что? Как рассчитывается доход, тоже нужно понять. Тарификация дохода в процентах, перспективы бизнеса, посмотрите маркетинг-план. Это самое важное, если вы хотите зарабатывать деньги. Выплата премии, квалификации, это, во всем этом нужно разобраться. Ну и самое, наверное, главное, как создать пассивный доход и квалификация, на директорские бонусы. Это все мы проходим по очередности, от одного этапа к другому. Если вы, допустим сегодня вы еще не думаете о пассивном доходе, да, а да, вы думаете, например, как мне достичь уровня 6%. Я вас просто уверяю, и к этому вы тоже подойдете. И в этом вам нужно будет тоже разобраться, обязательно. Что еще необходимо делать? Седьмое действие – это нужно обязательно приглашать людей. Не просто оформлять заказы, вот, а нужно научиться приглашать людей. Теория сетевого бизнеса, она, вы знаете, дает… По сути, она дает огромные, огромные результаты. Здесь, в принципе, нужно понять, что здесь нужно строить команды. Команды, сети, да, команды партнеров, сети клиентов, да, которые будут покупать продукцию. И надо понять, что вы больше сами сеть не построите. Здесь ну, командная работа. И если каждый партнер приглашает хотя бы по три человека, ребята, хотя бы по три человека, то, смотрите, вы пригласили троих, ваши партнеры пригласили троих, потом эти партнеры троих, и у вас через какое-то время будет 121 человек. 121 человек, правда, купит больше в компании Reflame, чем один человек, правда? Вот, уже покупок будет больше, товарооборот будет больше, это естественно. И если вы, например, хотя бы вот на 2 человека будете больше приглашать, не по 3 партнеров, допустим, а по 5 партнеров, Цифра будет совершенно другая. Это основа сетевого маркетинга. Основа. И естественно получается так. То есть здесь в учет идут именно партнеры, а не клиенты и не продавцы. Вот. Конечно, в цифрах еще получается по-другому, но тем не менее теория остается так. И никак, ни один бизнес не дает столько э, таких результатов, как сетевой. То есть здесь можно построить бизнес без вложений совершенно. То есть здесь бизнес строится именно на людях и на информации. Все. И на наших покупках собственных. Все. Понимаете, по сути, он очень прост. И многие люди, они, в принципе, этого недопонимают. Вот то, что именно простоту этого бизнеса. Вот буквально мне два дня тому назад мужчина писал, да если бы было так просто, все бы были миллионерами. Говорю, ну, я кто сказал, что это все просто? Сложности все наши, в нашей голове. Он говорит, а вы сами получаете там 100 тысяч доход? Я говорю, ну получаю. А почему нет? Посмотрите, посмотрите, пожалуйста, у меня в принципе там даже мои есть как бы эти распечатки, да, бухгалтерские справки. Но посмотрела, чего толку-то? Но если ты не веришь, смысла нет дальше работы. Здесь нужно понимать, что нужно для тебя, что от тебя требуется. И нужно понимать, что вот эта командная работа, как вот Джон Рокфеллер сказал, я предпочел бы получать доход от 1% усилий. 100 человек, чем от 100% своих собственных усилий. Нельзя команду построить одному человеку. Делегировать надо. Ты партнер, ты приглашаешь. Ты партнер, ты приглашаешь. Ты партнер, ты приглашаешь. Общая работа. Не должен один человек делать работу за всех. Иначе будет зарабатывать только один человек. Понятно, да? Вообще, конечно... Почитайте и правила, и посмотрите вообще историю этого успеха, этого э, уникального, считаю, человека. Вот, когда вот тяжело, трудно, <смех> наверное, не каждому предпринимателю и миллионеру было легко. Вот. Поэтому вообще нужно, конечно, ориентироваться на людей, которые были и есть успешные в этой жизни. Вот это вот очень важно. Они действительно такой как бы, момент вас хорошо поддержат. И сейчас мы перейдем с вами камушком, да, потому что Тим это нас сегодняшнего разговора, это еще подводные камни, да, помните? Как только мы с вами сейчас рассказали о том, как, что мы должны делать, если мы это понимаем, что нам необходимо там ознакомиться, научиться, оформляем заказы там, потом что там еще делаем, приглашаем людей. Вот после того, как мы приняли решение, ребята, вот здесь вот начинаются подводные камни. Ребята, камушки бывают разные, не бывают кругленькие, острые, бывают маленьких, больших размеров. Еще самое главное, нужно понять, что объем этих камней, камней и форма этих камней, она зависит, как вы думаете, от кого? Как вы думаете, от кого зависят вообще эти камни, камни преград, можно так сказать? У кого какие предположения есть? Меня слышно хорошо, да, или с опозданием идет сюда наверное, вебинар. Есть какие-то предположения у кого-нибудь? От чего зависят подводные камни? Как некоторые говорят, ну что ты там, все рассказалось все чудесно, все классно. Наверное, там подводные камни есть, наверное, какие-то, да? Но ну, если у вас никакого ответа-то нету, если вы там, я не знаю, может быть, уснули, вот этот вот размер этих камней, она ну, зависит прежде всего от вас. От ваших таракашек в голове, от вашего настроя, все про Энася пишет, да, в голове. От ваших таракашек, от вашего настроя. От вашего мышления, от вашего видения, от вашего видения, ребята. Но давайте вам рассмотрим какие-то раканы, хотела сказать, да? какие камни на пути нашим будут встречаться. Если особенно новичку, это будет, наверное, очень полезно. Да? Подводный камень, ну, начинается с чего? Мы же пытаемся вообще как бы понять, нужна ли эта продукция. да? Вот. То есть мы начинаем показывать каталог друзьям. Мы знакомым, незнакомым людям, и мы встречаем первый подводный камень, когда нам человек говорит нет. Ну, поставьте какую-нибудь там пятерочку. Вот кому сразу сказали нет, не надо, не хочу покупать у тебя продукцию, а кому сказали, ну давай, мне интересен твой каталог. Двоечку поставьте. Ага, сразу сказали нет, да? Вот я, мне что странно, мне наверное очень сильно повезло, я когда при, стала показывать каталог, я честно говоря две недели я вообще боялась показывать каталоги, а потом решила, да ну ты же, надо что-то делать, вот, я пошла к своим знакомым и сказала честно, ребята, девчонки говорю, я вообще ни один продукт компании Арифлэм не брала, я не знаю, что это такое вообще. То есть я вот ничего не пробовала совершенно. Но я, говорю, зарегистрировалась в Арифлем. Говорит, давай каталог. И вот у меня вот три человека, которые мне сходило в гости в один день, они у меня все заказали. Вот я что удивилась, что у меня заказали продукцию. Потом, конечно, я стала другим показывать. Мне не все потом, естественно, говорили, что да, хочу. Некоторые говорили, что нет, не надо, да. И вот тут посыпались разные варианты. Я там покупаю другой фирмы, там, у кого-то там дешевле, там, я сам консультант, у меня аллергия. Встречали такие возражения, да, ведь? Тяжело собирать заказы некоторые, там говорят мою, да? То есть было же такое, правда? Вот такой камень подводный. Иногда хочется, когда у тебя не заказывают, хочется взять и все бросить, правда? Вот есть такое кого-нибудь? Вот все бросить сразу, не хочу больше работать. Особенно там говорит, ой, там Марифлэм, какая гадость, да, и бывает такое, говорят ведь, да? Вы знаете, когда мне говорят, что Арифлейм плохой, честно говорю, у меня внутри, вы знаете, как у меня внутри все кипит. <laughs> я прям вот готова, не знаю, как кошка вцепиться в этого человека, прям у меня все бурлит, я просто сдерживаю эмоции. И знаете, только по одной причине, потому что когда я пришла в Арифлейм, я стала на торговую прибыль покупать себе косметику. И я просто без ума осталась. И до сих пор я обожаю нашу наш Арифлен, нашу косметику, нашу продукцию. Я просто обожаю. Я знаю, что она действительно работает. Она работает на коже. Она улучшает цвет лица, она убирает морщины, она подтягивает лицо, она делает кожу увлажненной и питает ее. Я это прекрасно знаю. И когда мне человек говорит «фу, Арифлен», Ребята, я понимаю, что какая-то у него есть причина, какой-то у него подводный камень в голове. Либо он консультант другой фирмы, либо он не пробовал орифлэм, либо он просто он на зло это все говорит. И знаете, ребята, вот в этом плане, когда он говорят «нет, не буду» на хоть 100 причин, я вам очень сильно советую собирать здесь, вот в этом случае, не негативные отзывы, а положительные отзывы. Вот для меня каждый раз, когда говорят Слушайте, у вас такая классная косметика, мне вот это понравилось, мне вот это понравилось. Вы знаете, у меня вот такое ощущение, что мне бальзам на душу. Я просто балдею, когда люди говорят, какая классная у вас продукция. Как мне понравился эта тушь, как мне понравился эта помада, как мне понравился там этот бальзамчик. Я вот, вот эти позитивные эмоции, я у себя собираю и этим потом делюсь. Вот буквально недавно вот приходила, я на этот ролик скидывала, еще хочу показать. Василиева Эмира пришла к нам. Ну, наш партнер. Кстати, она здесь интересно. Нет, наверное, нет, не вижу, по крайней мере. Я дежурила Беспло, пришла она с дочкой, да. И так, такой был класный воздух дочки. Вот я вот записала этот ролик, да. Еще раз хочу вам показать. Так, так, так, так, вот сейчас минуточку. Ага. Эльвира Васильева получает заказ от Арифле. Давай, что-нибудь скажи. Вместе с дочкой. Да, вот заказик. Вот Давайте посмотрим. Планный, да, а. понятно. Детские. Детские витамины для кого? Для кого витамины? Для меня. Ой, маптичка, тебя как зовут? Катя. Катюшечка. Какое красивое имя. А В чем еще? В заказике. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказали у нас с кошками. Детские или взрослые? Вы, наверное, не нет, есть взрослые, есть детские. Да. да. Это, наверное, взрослые, о, мне кажется, скорее всего. О, у меня это... Девочки, ну, девочки на вырос, значит, нормально. Ага. Uh -huh. uh -huh. Это для, для девочки. Для которая превратится я в дев не девушку. Ну, точно, это для взрослых, точно. Ага. Классный, значит, с кошечками. я тоже люблю кошечек. А у Кати есть зеленый. ты любишь кошечек? Ты Да. Конечно. Да, что там не еще не в заказе? Ну-ка. Я себе ну вот взяла. Это а что такое? Он Это он а -а -а. Он функциональный. Он идет с оттенку тонального крема. Ну, здорово. Да, здорово. Можешь показать на ручке? Да. Давай. Но самое главное. то у Катюши там что? Кать. Это, Это что? что такое? Как называется? С чем? I а, I с а с каким запахом, ароматом? Пахнет арбузом, нет? Mm -hmm. Ну-ка, понюхай. Нет, ты открой, покажи нам. Да там здесь. во Пока мама открывает канал. Что ты там открываешь, Ну-ка, ну -ка. как пахнет? <гас> <гас> Дай понюхать нам. Ой, как вкусно пахнет. Обалденно <гас> <гас> <гас> арбузиком. <Вот>. Ну-ка, <гас> <гас> давай. Много нанесла, конечно. Во-первых, <гас> он хорошо впитывается. <гас> И То вообще. есть как премия тут и как-то налогов, правильно? Да, а да. а, Будто да. натуральный цвет идет. Да. Всем здорово. Два да. в одном, короче. Да. И он вообще не жив, да, он Он даже, даже его даже не, не видно, даже да. не видно. Да. <связывается> Классно. Классно. Ну, ну все, хороших вам впечатлений одно прокупочек. Энергии роста привет. <связывается> привет. <связыв Катюшки, энергии роста привет. Ну все, давайте ждем на Ютубе, да? Да. So <laughs> Поняли, да, о чем я говорила? То есть здесь собирайте, собирайте позитивные эмоции, эмоции людей, потому что если вы будете негатив собирать, да, у вас вот точно сто процентов ничего не пойдет. Да, понятно, почему говорю? Ага. Так, следующее. Ну вот, вроде у вас и заказы появились, да, вот, вроде как бы вы пообещали клиентам. Стали заказывать, а товара нет наличия. Ребята, вот я, честно говоря, вот тоже видела людей, которые спотыкались об этот камушек и больше не работали в Арифлем. Ставка с такой ситуации, да? Товара нет наличия. Вам клиент заказал, вот он, вроде вы уже даже посчитали те деньги, которые вы должны заработать, а товара нет. И некоторые начинают ругаться, вот, в туда-сюда, что не закажешь, чего -то, того всего нету, да. Вот. А другой, вы знаете, ребята, по сути, по большому счету, по большому счету, если товара нет на складе, это говорит о том, что команда Reflame работает просто отлично. Да, Потому что мы делаем из нашего товара дефицит на склада. Компания просто не успевает его заводить. Вас всегда! свежий товар на складе. Вы понимаете, вот многие компании вообще не могут избавиться от своего товара. Вот у них на складах он залеживается, они а не знают, него от него избавиться. А в Oriflame всегда идет свежий подвоз, понимаете, вот это вот классно. Спрос у нас действительно огромный. И поэтому от вас только зависит, как вы будете работать с этим клиентом. Ведь можно сказать, слушай, это друг мой, там подруга и так далее. Твой заказ едет в пути, он тебе там зарезервирован, дождись до такого-то числа. То есть дайте человеку понять, чтобы человек ожидал на предвкушение какого-то счастья. Такой классный продукт, не только ты его заказываешь, но вообще как бы он ну, самовостребован в этом каталоге. А не так вот, а в Арифлоне ничего нету, да? Вот и больше, в принципе, заказать-то ничего не будет. Я вот сама знаю по себе, когда я долго жду товар какой-то, мне даже приятно его, например, получать. Вот такой вот камушек есть, конечно. Не часто, но есть. Особенно, кто заказывает в конце котелка, там таких позиций очень много. Следующий подводный камень – это некачественное обслуживание. Ребята, вы знаете, есть такие спокс, к сожалению, наверное, да, вот опять же мы живем с вами в разных точках, да, но я не хочу сказать там кого-то винить. Просто, может, такая ситуация в СПО, я не знаю. Вот у меня, допустим, девушка один, три раза подходила к дверям, она даже сфотографировала, это вот действительно реальная дверь э -э, в одном городе. Да, говорит, я подходила по расписанию и три раза была дверь закрыта. Вот она сделала один единственный заказ, больше не стала заказывать. Вот. Некоторые говорят, там не так на меня посмотрели, там, да, грубо ответили. Там. Ну, вы знаете, вот, опять же, вот даже по нашему СПУ, уже, да у нас... Очень хороший оператор, работает Маша Гришнева. Вот. Действительно, вот я даже сама присутствовала, когда она выдает заказы. И что удивительно, даже когда она отвечает своим ласковым, добрым голосом, это то находятся люди, которые находят причину, чтобы быть недовольными. Поэтому здесь, опять же, тараканы чаще всего бывают в вашей голове. Поэтому приходите в любой из полка гости. Ведите себя как гости с уважением относитесь к тем людям, которые там работают, и старайтесь все-таки быть на позитиве в любом случае. Не так посмотрели, это в принципе даже вам это не относится, потому что любой оператор СПО вам ну, совершенно никак не относится. Понимаете, да? Вот. Если какие-то вас пересорятся, либо они товара есть, я вам очень рекомендую все проверять сразу в СПО, да, весь ваш заказ. И, конечно, если что-то у вас там произошло, это опять же субъективный фактор играет значение, здесь просто нужно отправить претензию, да, то есть по там, недовложению либо перессориться. Вот эти вопросы не все решаемы в Вот Я считаю, что для меня это очень маленький камушек. Я вот могу в любом городе обсужиться, то есть если для меня преграды вот в этом плане не будет. Мне безразлично, как на меня посмотрели, что мне сказали. Вот Я понимаю, что везде работают люди. Кто со мной согласен, поставьте единичку. Так, еще один, как бы, вот такой камешек. Ага, ничего себе, 150 баллов каждый каталог, да вы с ума сошли, что я должен вкладываться, да, по 5-6 тысяч рублей каждый каталог, а сами писали, что бизнес без вложений, мама дорогая. И тоже, кстати, многие люди э, уходят в рефлэн только по той причине, что не могут сделать свои 150 баллов, боже мой, да с вас никто и не требует это, правда? Если Хотите деньги получать компании Арифлем, то да, у компании есть единственная условие для получения дополнительных бонусов, это личный товарооборот 150 баллов бонуса. Не хотите получать дополнительные бонусы, вы можете и не делать, это ваше личное решение. Но тем не менее, как вот я считаю, что 150 баллов сделать с таким каталогом шикарно, как Арифлем, я считаю, это делать только ленивый человек. Ленивый человек, который держит единственный каталог у себя под подушкой, смотрит один сам. Может быть, пару или троим в ВКонтакте где-нибудь скинул ссылку, и все, и ждешь, что у него заказы повалятся. Да люди идут прежде всего на человека, они смотрят на вас, они смотрят на кого вы доброжелательно, они смотрят вы, как вы, с какой душой вы к ним идете. Поэтому людей клиента здесь тоже нужно заслужить. И 150 баллов собрать с котлогом Мария Флэм, я считаю, что это вообще, ну, несерьезно, несерьезно. Помню даже, вот мы делали эксперимент, мы с девочкой, с одной у нас девочки было, по-моему, 15 лет Катя. Мы с ней ходили, как тут вот, взяли по 20 каталогов, ходили по одной улице в нашем городе, целовать. Да? И вот мы просто раздавали каталоги все двери, где они были открыты. И вы знаете, мы за неделю собрали каждый по 150 баллов бонуса. Практика, вот что нужно делать. Раздавать, улыбаться, раздавать, улыбаться. Поэтому смотрите сами какой для вас это камушек большой маленький не знаю следующий камень такой вот раз мы разберемся не, немного сегодня камней хорошо вот решили заняться бизнесом да а вот кто-то из муж либо жена бывает даже жена запрещает ребята серьезно говорю друзья смеются там знакомого недоумение кто сталкивался с такой ситуацией? вот все поняли все заинтересовались а ваши ваши там родные говорят но ну что ты там только деньги потеряешь да что ты там заработаешь, заработать решил, боже мой, а тут там заработал, все носятся с каталогами говорят же, да, правильно Ребята, и мне так говорили, вы знаете, вот тоже родные люди говорили, что это самое, что ну не стоит у заниматься за рефлем, есть государственная работа, пожалуйста и вы знаете, вот только видение этого бизнеса, оно дает как двигатель внутри двигатель внутри то есть ты когда понимаешь, что таких денег ты больше не заработаешь нигде, вот эта вот мысль, вот эта вот идея заставляет тебя не слушать окружение и делать свое. Соседями можно найти компромисс и с мужем, и с женой, и с соседями. Да, везде. Вот я как бы я всегда говорю благодарна своему мужу, который он до сих пор ко мне не подключился, ну и ладно. Но, по крайней мере, он всегда меня как бы не то что поддерживал, он не мешал мне работать. Когда его родители говорили, Ирина, ну зачем ты там работаешь в Арифлэмбе, работай лучше на государственной работе, он говорит, не мешайте, ей же нравится это, ей интересно, это ее хобби. Вот. Поэтому вот я всегда благодарю своего мужа за это. То есть он никогда мне не мешал, хотя я приходила ей поздно с работы, там презентации и так далее. То есть здесь идет, в принципе, отношение на доверие. Если вы что-то запрещаете своему мужу, либо своей жене, найдется другой человек, который этому не будет запрещать. Поэтому здесь тоже нужно это учитывать. Поэтому отношения в семье строятся на довериях. Вот. вот это вот очень важно. Если ваш муж, либо жена не доверяет, там сегодня, подумайте об этих отношениях. Так, следующий как бы такой вот камушек. Вот вроде-то стал приглашать, да, но люди не регистрируются. Бывает, что соглашаются, но пропадает. Правда, таких ситуаций вообще очень много. Доходило до регистрации, замолчали, да, И стали там заполнять регистрационную форму. Вот кто приглашал, наверное, каждый сталкивался с такой ситуацией. И я знаю, что и были такие люди, которые тоже из этого бросили рифлом, а никто там не приглашает, а никто не идет, а нету регистрации. Сталкивались, поставьте единички. А кто сталкивался и стал, продолжает дальше работать, поставьте двоечки. Поставьте двоечки. Кто сталкивался с такой ситуацией, дальше работает, двоечка. Люди ребята все разные, особенно которых вы не знаете. И самое главное нужно понять, что здесь вам никто ничем не обязан. Вы вот даже им сказал, да, давайте мне там присылайте форму для регистрации, и если он не зарегистрировался, он вам ничем, ничем не обязан. Он сегодня думает так, завтра он думает по-другому. У него свои мысли в голове, у него свое отношение к жизни. Вот, у него свои планы поэтому здесь вам никто ничего не обязан просто надо искать людей которым было бы это интересно не останавливаться нужно искать искать искать и искать и не думайте что там первые пять приглашенных которые к вам придут в арендам они будут вашими партнерами нет однозначно бывает так что вот, наконец-то регистрация боже мой ура наконец-то я там пыхтел пыхтел как Коля помню мне не, Оле, не мне, а Оля Матюхина говорила. Три месяца регистрировала, ни одной регистрации не было. Да, Оля Матюхина? Вот. И тут раз, говорит, появились регистрации. То есть, когда человек усердно делает да, одно и то же, регистрации они все равно будут. Но бывает так, что вы зарегистрировались, и вас вообще игнор, игнорируют, даже удаляют вас из друзей, ничего не делают, заказ не оформляет, вас не слушают, не активирует страничку. Как вы думаете, для вас это большой камень? Нет? Вот кто-то вот уже это попробовал, да, и все равно продолжает работу, поставьте пятерочку. Кто это уже испытал, да, что бывали такие люди, которые пришли, зарегистрировались сюда, и все-таки даже удалили вас из друзей. Вы даже с ним пообщаться успели, вроде как на доверительных отношениях. И вдруг что-то у них произошло, и они что-то ушли. И вы продолжаете работать, правильно? Почему? Зачем зацикливаетесь на тех, кто не хочет? Понимаете, вот таким людям вообще нужно говорить спасибо, потому что вы больше не будете тратить свое драгоценное время на них. Ищите тех, кому надо. Понимаете, то есть одни и те же действия, да, мышкой работаем, приглашаем всем одинаковую, одну и ту же информацию. Вот такая бывает тоже камень подводный, ребята тоже, знаете, кстати, многие ломаются на этом, партнеры перестают работать. Бывают такие партнеры, недостройщики называются увидел, начал делает, и в какой-то момент что-то случилось, но ну, может быть нашел работу по найму, да, интересно, высокооплачиваем, возможно так ему сегодня нужны деньги, он просто сегодня не может больше работать на Рифлен, у него просто на это нету времени. Бывает, что перерегистрировался, слава богу, что компания Рифлен сейчас вводит эту верификацию, которая уменьшает случаи перерегистрации, потому что это сверка и по паспортным данным, и по номеру телефона, и по домашнему адресу. То есть компания услышала, что есть перерегистрация людей. Но может человек уйти просто в другую компанию работать, да, то есть его там манили пальчиком, показали там какие-то, не знаю, преимущества, не знаю, какие там, может быть, где лучше, но тем не менее. И вы вроде как бы с человеком уже, знаете, вот на, на «ты», да, вроде он для вас уже близкий человек, и вот это вот такое вот, ну, может быть, некрасивое, может некрасивое поведение, да, вас тоже как бы вот с пути сбивает, ваше эмоциональное состояние сбивается, понимаете, вот такая как бы ощущение, как будто тебе кто-то предал, правда? Вот поставьте в чате, наверное, двоечье, у кого была такая ситуация, кто продолжает работать. Поставьте двоечека, такой статус, которого вроде человек работал, ты считал его партнером своей команде, да? Смотрите, какие молодцы еще не сталкивались с этой ситуацией, а я вот сталкивалась и нормально. Вы знаете, у каждого человека есть свое решение, и надо его просто уважать. Вот. Нужно идти дальше, работать, ничего страшного в этом не случается. И вот эта вот, в принципе система цепочки, она позволяет вас в принципе как будет бы это вот. Ну, как бы ваша подушка безопасности, потому что цепочка это общая, ни одного человека. Вот. Когда человек приходит, лидер, и уходит, вся, вся ромашка распадается, а в цепочке люди остаются. Вот такой камень есть, я, конечно, не хочу, чтобы вы с ним сталкивались, но тем не менее, будьте к нему готовы. Всяко может быть. Еще такой вот, как бы, камушек э -э встречается, да, что вот нет роста у партнера. То есть, ну, вот работал, работал, да, вот летом ему нужно в огород, там, а море уехать, не хочет работать. Нужно, ребята, из одной понять, что у каждого есть своя комфортная зона. Кому-то хватает 5000 рублей, кому-то 10, кому-то 25, кому-то 50 мало, кому-то 500 мало, понимаете? То есть, у каждого есть своя комфортная зона, вот, поэтому здесь, ну... Не надо надеяться ни на кого, здесь нужно надеяться только на себя. Если вы себя из комфортной зоны вытащите, сами себя, тогда это будет ваш результат. Вот это нужно обязательно учесть, обязательно. Конечно, я вам желаю таких партнеров, которые были большие амбинцы, которые бы хотели зарабатывать не менее 300 тысяч, например, там в месяц, да, вот, я вам всем таких желаю. Но некоторые люди у вот них хватает 5-10 понимаете поэтому здесь нужно просто двигаться дальше искать новых и многие еще говорят столько времени уходит боже мой то горели 2-3 часа а времени то уходит очень много недавно моя дочь работала на практике да практиковалась и она говорит мам там девушка работает так интересно за ней наблюдать Она говорит, приходит на работу на опаздывает на полчаса потом она где еще час начинает краситься пить кофе ну, в общем, короче, время уходит не, никуда. Вот. И говорит, мне кажется, ее держит только потому, что она всем подносит кофе, там всем чай, туда-сюда, но ну, в общем принеси, унеси. <говорит> Если говорит, будет сокращение, наверное, она первого пойдет. То есть время проходит, как бы оно идет, и наемный работник в любом случае получает свою зарплату. У нас здесь отсиживаться какое-то определенное время у нас такого нет, потому что мы работаем на результат. Если мы делаем вид, что мы 2-3 часа работаем за компьютером, компания делает вид, что нам платит деньги. Вот. То есть она действительно платит за результаты, а не за то, что мы сидим там 2-3 часа. И на первом этапе там действительно уходит времени очень много. Особенности работы в, в онлайн, да, она требует действительно очень много работы. Очень. Это потом, когда вы уже будете зарабатывать там, 50 100 тысяч рублей, ребята, можно. Ну, можете себе позволить отдыхать побольше, да, можно позволить. Но первое время раскрутка этого бизнеса требует очень много времени. Вообще любой бизнес требует раскрутки. Возьмите традиционный бизнес. Человек, который занимается традиционным бизнесом, почти там ночует. Почти ночует. И на раскрутку любого бизнеса, традиционного, либо сетевого бизнеса уходит примерно 5 лет. 5 лет. Вот к этому надо быть готовым, потому что халявы здесь нет, это однозначно. Халявы здесь нет здесь либо мы работаем либо делаем вид если мы работаем и получаем деньги если мы делаем вид компания делает вид что нам платит деньги вот и все вот такие вот 10 основных наверное камней повторяю они для всех будут разными вот для кого-то обтекаемые большие маленькие возможно я не все сегодня как бы показала на этой презентации да? но наша задача конечно их преодолеть да? Вот. Ну, я не знаю, получится ли у вас преодолеть эти камни, потому что у каждого свое, свое воспринятие жизни, да, свое наверное, назначение, какие-то свои важные дела на первом месте стоят. Я не знаю, какие у вас. да, вот. Но тем не менее, я хочу сказать, что каждый камушек он играет роль. И по сути, если человек видит картинку, видит картинку да, своего бизнеса, что он должен получить, тогда вот эти камушки, они в принципе становятся кругленькими, пологими, незначимыми. Вот они становятся незначимыми. Я вам серьезно говорю. То есть Если человек видит перспективу, для чего он это делает. Но ну, что такое, на тебя не так посмотрели в СПО. Ну что такое, что ты не получил товар. Ну что такое, что тебе человек не отвечает, не пишет. да? Либо ушел с Арифлем? Это же твой бизнес, правда? Это твой бизнес, который ты будешь строить. И ты сам несешь за него ответственность. Ты в первую очередь несешь за ответственность, если ты видишь результат своей работы. Вот это вот надо понять. Правильно, Правильно Сергей пишет мне в чате, все остальное это мелочи. То есть вообще, по сути, большой успех, он складывается из небольших каких-то неудач. И как человек смог преодолеть эти неудачи, Именно от этого зависит его дальнейший путь. Если человек негативно настроен, да, и вот перед ним вот такой маленький-маленький вот такой булыжничек, да, вот такой вот галечка перед ним, да, и он из этой гальки раздувает слона, для него эта галька появится, будет большим-большим барьером. То есть дальше он этой гальки никуда не ступит. Я понятно сказала про камни, да, ребята? Вы меня поняли сегодня, да, о чем я говорила? Вот. То есть, в принципе, я говорю, повторяю еще раз, вы ответственны за свой бизнес. Вам главное поймите, что здесь вам никто ничего не должен. не ваш новичок, который приходит, до которого вы очень хотите, чтобы он там э, оформил заказ, чтобы он стал партнером, чтобы он стал директором. Вы хотите, чтобы он стал директором? А он не хочет, понимаете? Вот. То есть самое главное, повторяйте, это двигайтесь в своей цели ищите тех людей, кому это было бы интересно. Будьте позитивны, будьте позитивным настроены, смотрите вперед. Вот, даже если вам сегодня говорят, ну что-то забыла об этом Марифлэ, я знаю, для чего, что я забыла об этом Арифлем. Меня в первое время спрашивали очень часто, ты что, еще и работаешь в oriflame? Сейчас уже ребята не спрашивают. Сейчас говорят, ну, конечно, даже ты. Вот. Поэтому будьте упертыми. Сделайте так, чтобы все ваши вот эти вот преграды были минимальными для вас лично, да? вот. Убирайте всех тараканов с голове. Если вам трудно, изучайте план успеха Арифлем. Почаще досмотрите, читайте книги, смотрите других лидеров. Если столько людей достигли успеха в Арифлем, значит, и вы обязательно достигнете. Но будете только, повторяю, еще только-только от вас. Ну, у меня, в принципе, сегодня все, да, какие-то, может быть, вопросы у вас есть, напишите. Вопросы есть? Поставьте плюсик. Так, мне, по-моему, все слайды сегодня, да, ну, последний слайд, да, еще, кстати, забыла его включить, да. Ну, этим слайдом я хотела сказать, что не надо бояться трудностей, да, и, знаете, у каждого человека есть э, своя зона комфорта своя зона комфорта как бы там хорошо плохо бы не было да может быть там даже не очень хорошо но многие люди боятся эту зону менять боятся из нее выходить становится почему-то страшно не боятся первых трудностей но самое главное нужно понять если вы ничего не будете делать ваша жизнь в принципе ничему не изменится никак не изменится здесь надо понимать что за вашей комфортной зоной еще более интересная жизнь вот и поэтому здесь нужно творить идти вперед делать разговаривать с людьми да, как что-то придумывать какие-то идеи да, вот, но в принципе эта идея у нас уже и так понятна просто ее дальше нужно разрабатывать разрабатывать, разрабатывать. ну вот в принципе мне и все я желаю чтобы у вас комфортная зона была совсем другая да? другое качество жизни и до встречи наверное уже так, на завтрашнем вебинаре, да, завтра у нас еще пятница. Если вопросов нет, я с вами прощаюсь. И всего вам самого-самого наилучшего. Всем пока!